Не остановилась, машинка пошла в город, может перехватишь, навстречу выскочить? Блин. все ну... ладно, понял. А где не остановилась, а мы его кольцо подходим? Она в сторону города пошла. Так. Здравствуйте, областной Здравствуйте. Документы ваши? Ключи, Ключи, говорю. Из машины вышел. Где документы? Где документы? Какие? Кудеское удостоверение. А а что ли? ты мне это показываешь? Я не показываю, я снимаю. Я киплю как чайник. Почему? Потому что что-то что не так происходит. Что? Кто-то нарушает правила. Кто? Явно не я.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 Максим, на нас свою грызну не надо проявлять. Правильно? Поверь мне, если я ее проявлю, вы здесь все охренеете. курсе то, что я Армагеддон остановил. А? Какой Армагеддон? Конец света. А? В прямом смысле. В прямом смысле. Ты думаешь, кто ты сейчас на телевидении пляшут все? Причем все весь мир, блядь, пляшут, нахуй! Под мою дудку, блядь! Ты знаешь, кто я такой? Максим, успокой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 Решай, судья. Что сделать с судьей? А? Можешь меня судить? Вы судья? Своего рода. У тебя две звезды, а у меня одна большая.